всем привет дорогие друзья с вами егор и хочу поздравить в этот день всех матерей и бабушек с международным днем матери желаю здоровья счастья большие мечты больше денег и для вас выступит мой друг заслуженный международный артист поэт и композитор monkey я не никто не, я, никто не любимая, хорошая моя, но где же жить, любовь моя? Всем спасибо, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Успехов!